У меня появилась собачка по названию Венибус. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстоянии 10-20 метров. То есть не отпускать меня на большее расстояние и не, чтобы я не мог приблизиться. Но эту программу можно менять. Там, можно 100 метров, или там, 500 или 10 метров, неважно. Это мы тестируем сейчас интеллект на машины и способность интеллекта Распознавать образ человека, э, безопасность которого надо обеспечить, потому что может случайно человек выйти если, на уровне земли, допустим, на дорогу, и машина может его сбить. И неожиданно препятствие появится, Опять же, в виде э, ну, человека или животного. Поэтому, вот я сейчас и продемонстрирую работу этой собачки. Пойдем, пойдем, пойдем за мной. Давай, давай, давай. Видите, я ускорил, она ускорилась, я замедляюсь, машина замедлила свой ход, я остановился, она остановилась, я, не, я могу не поворачивать, пойти назад. То есть она видит меня, И это очень сложно определить, потому что очень много помех. Каждая травинка, каждый цветок, лента, столб, опора, путь, деревья, облака. Это все помехи. И это мы с детства несколько лет учимся распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул, где там собака, кошка, человек, мама, папа. И это обучение проходит достаточно, ну, большой период времени. И там очень сложные программы, чтобы уметь распознавать образы. Так вот, здесь на фоне помех э, техническому зрению и искусственному интеллекту очень сложно вычленить из помех, на самом деле, ну, э, человека. И потом можно будет показать на экране то, что видит машина. Там сплошные помехи, и где-то там, вот, точка, это человек. И видите, машина это отрабатывает. Не удается обмануть, а? Я потихонечку, давай. Понимает? Я могу спрятаться со столбом. Это очень сложно, человека выделить на вот таком, на такой помехе, как столб опора, и допустим на ее фоне я пойду к машине, реагирует. Так, я могу спрятаться за помеху, за тот же столб. И, допустим, неожиданно появится. Она реагирует. И вот мы здесь впереди, можно сказать, планеты всей. Ну, в этой части. Конечно, не во всем интеллекте искусственном, не во всех программах управления. Но мы и в основном, будем впереди планеты всей. Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, зачем мы делаем. Мы делаем самый... Безопасный транспорт, самый экологически чистый, самый эффективный, самый доступный и по цене самый доступный там по проезду и с точки зрения логистики. Транспорт будет рядом с человеком и он будет безопасен для человека. Строй SkyWay, спасай планету!